ЖИЗНЬ ДЯДИ ЛЁШИ СЕНА Сегодня дядя Лёша встал с рассветом, холодноватое летнее утро, солнышко низко, еще показался только первый луч, а дядя Лёша уже открыл глаза. Он зевнул, протёр правый глаз и еще раз зевнул. Дядя Лёша встал с дивана. Пошел из комнаты на кухню, подошел к русской печи, приоткрыл задвижку и вытащил из-за печи несколько поленьев. Он положил их в топку, а затем потянулся вниз за лучиной. Мальная лучина быстро загорелась, как только дядя Леша поджег ее спичкой. Немного подержав лучину в руках и, повертев ее, он положил ее между сухих дров в печь и несколько минут смотрел, как разгораются дрова. После того, как он согрелся от тепла горящих дров, он прикрыл топку заслонкой и затем оделся по уличному в рабочее. Все это он делал тихо, чтобы не разбудить спящих в комнате. После дядя Леша умылся, попил воды и пошел на улицу босиком. Была роса. И дядя Леша сразу измочил штаны, но загибать их не стал. На небе показался еще луч солнца и за ветвей деревьев, когда дядя Леша подошел к мастерской. Там, в мастерской, он взял косу, брусок и лопатку, закрыл мастерскую на задвижку и пошел в заросшее травой поле. Раздавалось по округе дядя Леша начал косить траву. Он первым начинал сенокос в округе, и жители деревни ориентировались на него. Если дядя Леша начал косить, то на следующий день косят все. Сначала начинают косить его соседи, затем и весь район. Через полчаса дядя Леша пошел обратно к дому. Он оставил косу перед домом на улице вместе с бруском и лопаткой. Сам поднялся по ступенькам в сене и зашел на кухню, налил стакан воды и выпил почти весь стакан одним залпом. Дрова прогорели. Дядя Леша достал кочергу и помешал угли между собой, да так, чтобы осталось свободное место. Затем он повесил кочергу обратно и приступил к самому важному. Дядя Леша взял картошку, которую заготовил еще со вчерашнего вечера. Отнул от земли в умывальнике, потом он положил картошку в большой чугунок, прям так, в кожуре, и залил ее водой. С помощью ухвата и катка чугунок был отправлен в глубины русской печи. Там, между красными раскаленными углями, ему предстояло долго томиться, чтобы приготовить вкуснейший продукт – картошку в мундире. Дядя Леша снова ушел. На этот раз он надел в синях на ноги тапки и, взяв инструменты сенокосца, отправился обратно косить траву. Только в этот раз он захватил бутылку с разбавленным сиропом калины, чтобы уже дольше не вертаться. Через два часа, когда дядя Леша все скосил, весь сырой от пота и росы он медленно зашагал в сторону дома. Дома царила спящая тишина, как и на улице, только на улице петухи прерывали эту тишину, а в доме навесные стрелочные часы. День был солнечный, теплело, бок на кухне прорывался яркий свет, который нагревал посуду, комод, скамейку и стол, да так, что можно было обжечься, если дотронуться. Дядя Леша полез с ухватом в печь. Он вытащил чугунок, который ставил перед уходом, часть воды выкипела, поэтому он долил в чугунок картошкой воды, помешал остатки угольков. На этот раз он не убирал чугунок далеко в печь, а оставил его близко к заслонке. Дядя Леша после хлопот с русской печью принялся за самовар. Он налил в самовар воды и начал кипятить воду. Самовар зашумел, а дядя Леша пошел с заварником в чулан за чаем. В чулане было много всякой травы. Дядя Леша взял черный чай, мелису, липовый цвет и шиповник. Он смешал все это в заварнике и вернулся на кухню. Через несколько минут закипел самовар. Дядя Леша залил заварник горячей водой и вытащил чугунок с картошкой на шесток через некоторое время запахло вкусным чаем и необычной вареной картошкой. Спящие начали просыпаться. Пока люди вставали, дядя Леша слил воду из чугунка и поставил его на деревянный кружок на столе. Он поставил на стол соль и сахарницу с наколотым сахаром, нарезал хлеб. Все кто уселся за стол, сметали картошку в мундире из русской печи, запивая диковинным чаем. Кто любил соль, побольше солил картошку, а кто любил сладкое, побольше клал сахару за щеку. Дядя Леша ел со всеми. Потом он пошел к своему дивану, прилег на спину и затремал.